Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет полезное и теоретическое видео Мы с вами рассмотрим потенциал движения цены Как его определять, какие способы его определения, через что я его определяю и так далее Потенциал движения цены это то, куда цена пойдет в ближайшее время То, куда цена движется в общем То есть давайте сейчас все это рассмотрим а, Смотрите, торговать я не буду, наверное Рассмотрим мы это на платформе TradeBar Итак, что же такое потенциал? Смотрите, допустим, открываю часовой таймфрейм Валютная пара, австралийский доллар, канадский доллар. Что мы здесь видим? Это у нас часовые свечи. Какой у нас здесь потенциал? Кстати, давайте-ка я, знаете, как сделаю? 300 рублей. Мне очень хочется здесь зайти. На минут я думаю, 10 на повышение, на пробитие уровня. Ну, просто такая лайтовая торговля, я особо не заморачиваюсь. Просто захотелось зайти в сделочку. Над анализом я тоже особо не заморачиваюсь. Просто вот по глазам на глаз вижу. Так, ладно, смотрим Видим, что последние свечи у нас были направлены на повышение Уверены такие зеленые свечи Что это значит? Это значит, что тренд у нас идет на повышение В первую очередь потенциал цены определяется по тренду Куда идет тренд, туда в большинстве случаев направлен и потенциал Второе определение потенциала это у нас уровни То есть здесь находится у нас уровень сопротивления глобальный я, кстати, зашел на пробитие этого уровня. Как мы помним, цена у нас движется от уровней к уровню, от сильных уровней к сильным уровням. Идет у нас здесь тренд на повышение. Здесь, в принципе, потенциал уже исчерпан, поскольку цена дошла до уровня сопротивления. Но потенциал движения цены определяется абсолютно по всем факторам, которые вы видите на графике. Абсолютно по всем. Все ваши знания влияют на определение потенциала движения цены. И каждый определяет, конечно, по-своему. Итак, давайте еще раз повторю самые важные такие способы определения потенциала. Уровень и тренд То есть вот у нас идет тренд Видим, что тренд направлен На повышение, потенциал на повышение Уровень сильный находится вверху Следовательно, на цене еще есть куда идти Значит, потенциал а, до этого Уровня сопротивления и потенциал На повышение. То есть заключать сделки Нужно на повышение. И логично предположить, что Если потенциал направлен на повышение То есть цену давят на повышение, то Сделки с большей вероятностью будут заходить именно вверх, которые направлены. То есть заходить нужно на повышение. Вот у нас, кстати, происходит импульс. Давайте откроем минутный тайфрейм. Да, я зашел перед импульсом. Вот уровень, на котором я зашел. Вот произошла э, свеча импульсивная, открылась. Все идет пока так, как нам нужно. Ну, не удержался я от торговли. Итак, смотрим дальше. Давайте рассмотрим фигуры технического анализа. То есть, допустим, треугольник. Вот вы меня спрашивали, как определить, куда треугольник пробьется. Допустим, вот у нас треугольник есть. Валютная пара в слизистке доллара и японской иены. Это, конечно, часовой таймфрейм, но давайте его рассмотрим. Для часового таймфрейма нужно открыть еще более большие таймфреймы, чтобы посмотреть потенциал движения цены. Смотрите, здесь у нас такая ситуация. Это у нас дневной таймфрейм. Здесь у нас находится уровень сопротивления для нашей цены. Уровень недавно был провид. Далее цена опять же подошла к этому уровню. То есть, э, произошел тест уровня сопротивления. Видим здесь импульсивную свечу на повышение и паттерн поглощения. Напоминаю, что это у нас дневной таймфрейм. А, что мы видим дальше? Образуется у нас спин бар Здесь мы видим многократное тестирование уровня. То есть, вероятнее всего... Потенциал здесь направлен на повышение, цена стремится вернуться назад и пробить вот этот вот уровень сопротивления. Что я здесь сделал? Я совместил все факторы воедино, которые я увидел. Это уровень, а импульс, вот эта вот зеленая свеча, паттерн, поглощение, тени и определил потенциал движения цены. Более вероятный. То есть я не утверждаю, что цена туда пойдет, я просто предполагаю на основе увиденного. Смотрим дальше. Насчет треугольника. Итак, поскольку потенциал движения цены направлен на повышение, то логично предположить, что треугольник у нас пробьется вверх. Все, мы предположили, куда пробьется наш треугольник. Вверх. И теперь мы просто ждем сигнал в самом треугольнике на повышение. То есть какой может быть сигнал? Здесь у нас находится уровень сопротивления. Ну, допустим, мы видим поджатие, видим тестирование уровня и потом уже заходим на возможное пробитие. Можете зайти заранее перед пробитием, если вы уверены, можете дождаться самого пробития. Давайте свеч свечами нарисую Вот у нас происходит пробитие, потом цена возвращается к этому уровню И вы уже заходите на ретесте Тут ждете разворотную точку по свечной информации И заходите на дальнейший тренд на повышение, на движение вверх То есть опять же вы на основе всех факторов прикидываете куда пробьется треугольник Давайте откроем более мелкие таймфреймы Поищем треугольник на более мелких таймфреймах Ну вот, допустим, здесь у нас был треугольничек, давайте откроем а, более большие тайфреймы, посмотрим, это валютная пара евро-японская иена. Что мы здесь видим? Это у нас 30 минутный тайфрейм, видим здесь уровень поддержки, который был пробит. Далее, снизу видим огромную тень на этой свече красной. То есть цену толкнули на повышение от сильного следующего уровня поддержки. И теперь цена идет на повторное тестирование уровня, которое она пробила. То есть ретест уровня. Поскольку у нас область обширная, область находится вот здесь, вот. Треугольник находился примерно вот в этой области, то есть немножко пониже. Если цена идет на повторное тестирование уровня, то логично предположить... Давай, грузить. То логично предположить, что наш треугольник пробьется вверх, потому что он идет к сильной области поддержки которая была пробита. Ну, для, ну, в данный момент для цены это уровень сопротивления. Это я определил только по тренду и только по уровням. Все. Давайте рассмотрим другие факторы для определения потенциала, который я использую. Это у нас паттерны. паттерн мы уже использовали. Там паттерн поглощения был на какой-то валютной паре. Мы рассматривали. Кстати, что у нас на австралийском долларе и канадскому доллару? Все шикарно идет. А, так. Давайте допустим 15 минуты тайфрейм, чем больше тайфрейм, тем выше вероятность срабатывания паттерна. На минуту тайфрейме я паттерны использую, чтобы ловить определенные импульсы, то есть буквально 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, вот такие вот импульсы я ловлю на минутном тайфрейме. Давайте уже дождемся результата сделочки, сейчас она закроется через 40 секунд и я буду продолжать объяснять. Заходила здесь на пробитие глобального уровня сопротивления, который находится вот здесь. Вот еще раз повторяю. Сейчас я объясню анализ свой. Уровень у нас успешно пробивается. Сильный-сильный импульс произошел. Остается 20 секунд. Вот здесь мое открытие. И вот цена у нас стрельнула. Сделочка заходит в плюс. Давайте разберем анализ. А я здесь решил заходить только на основе часового тайфрейма. То есть минуты тайфрейм я даже не смотрел, только часовой. Почему я решил здесь зайти? Мы видим, что цена а, двигается в каком-то диапазоне в коридоре. То есть наша коробочка двигается от уровня к уровню. А видим, что у нас тени сверху преобладают. То есть там, где уровень сопротивления, там очень-очень много теней. То есть вот раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, Очень-очень много теней. Это значит, что уровень очень много раз тестировался Чем чаще уровень тестируется, тем выше вероятность пробития Далее, смотрите Давайте все это сотру Вот у нас уровень сопротивления Видим здесь тестирование уровня Вот слева Тестирование, потом резкий импульс вверх И посмотрите, насколько уверенно, уверенно образовалась вот эта вот свеча Практически без теней Уверенная свеча на повышение После этой свечи Давайте немножко приближу Образовался пин-бар Вот здесь вот То есть произошло ложное пробитие уровня сопротивления и цена вернулась Но после этого ложного пробития цена пошла дальше на повышение Поскольку у нас до конца сейчас оставалось совсем немного времени Ну, половина, да? 30 минут, примерно 25 я заходил Я увидел, что цена у нас двигается на повышение Следовательно, она хочет еще раз протестировать уровень а поскольку недавно было ложное пробитие, то сейчас, скорее всего, будет истинное пробитие. Вот эта вот тень движения цены после вот этой вот тени мне указывала на пробитие. Тени самый важный инструмент, по моему мнению, для определения пробитий и отскоков. Мы это потом разберем в следующих видео теоретических. Сейчас у нас речь идет о потенциале. Но с помощью теней тоже потенциал у нас определяется. То есть вот я просто взглянул на часовой таймфрейм и открыл сделочку на 10 минут. В принципе, я мог открыть ее и на 5 минут, и на 3 минутки Но я не подбирал даже время экспирации Просто вот прикинул на глаз Итак, речь у нас идет о паттернах Запись идет? Идет Смотрим, давайте откроем 15 минут тайфрейм Как мы и собирались сделать. А, к примеру, вот, смотрите Вот у нас паттерн поглощения После него цена пошла на понижение Теперь совмещаем все факторы Здесь у нас находится Сейчас, секундочку Здесь у нас находится сильный уровень сопротивления 121, от этого уровня образовался паттерн, то есть важно, чтобы паттерн образовывался от какого-либо уровня. Образовался паттерн поглощения, а, был у нас до этого тренд на повышение, далее такой уже неуверенное движение начал образовываться, небольшое затухание на уровне. Такая фигура клин, а, потом пробитие этой фигуры и возвращение в диапазон. Цена возвратилась паттерном поглощения, надеюсь все это понятно. Сам паттерн поглощения э, при данных условиях указывает на понижение, то есть э, красная свеча больше зеленой свечи, кстати о паттернах можно сделать тоже отдельное видео. Это указывает на понижение, плюс ко всему э, фигура клин также указывает на понижение после сильного тренда на повышение. Мы совмещаем все факторы и заходим на понижение по нашему потенциалу. Также вы можете использовать индикаторы, все, что у вас работает, все, что у вас получается, все, с помощью чего вы определяете, куда пойдет цена. Это и будет определением вашего потенциала. То есть, то есть потенциал движения цены. Итак, я буду, скорее всего, много делать таких теоретических видео. Много мне есть, чего, чего вам передать, потому что торговых сессий онлайн уже очень много. Буду разнообразивать контент, разнообразивать разнообразить. Разнообразие в контенте делать. Итак. Давайте я себя на полный экран сделаю. Так. Итак, вот такое вот получилось видео. У меня уже есть видео о потенциале движения цены. Я скину ссылочку, оставлю в подсказках, оставлю в описании где-нибудь, можете посмотреть, там я еще более подробно говорю про потенциал движения цены. Всем огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте это видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, если еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Также подписывайтесь на меня в Инстаграм, ВКонтакте и в сообщество Икигай, все ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого хорошего, самого лучшего, всем профита и всем пока.